Хиспект режет, не режет, но письку отрежет. <кхм> Че, смотрим видос Келя? Смотрим? Не смотрим? А, Нарезчики Ку, а, смотрим видос Келя, типичный Казахстан а, обзор. Эчпочмак, бараны небоскреб. Сегодня я расскажу вам про Казахстан, а именно его столицу Астана. О том, как меня повязала Минобороны, я попал в местные новости. Стоит ли вам вообще сюда ехать и чего ожидать? Этот ролик должен... Астана это э, столица Казахстана, да? Да, да, я не знал. Это Казахстан так выглядит, блять, смотрите, у них вроде бы и высотки есть, а вот это здание какое-то, не знаю, э, ну не в плохом плане, оно прикольно выглядит, типа, вот, блять, как вам объяснить-то нахуй? Ну типа такой, ну типа не, не то, что, оно как бы современное, но как бы вот с этой крышей такой, типа стилистический, прикольно. Был выйти на моем втором канале, но я забыл пароль. Я гля... Шуток будет немного, я предупредил. Что мы вообще знаем об этой стране, кроме того, что Казахстан угрожает нам бомбардировками. Начну со своего маршрута, отправился я с Омска в город Рудный. Вот зачем? Это зачем? была моя транзитная точка передастной. В целом провинциальные городки ничем не отличаются от российских, поэтому в двух словах. Пост... А зачем он туда поехал? Почему не рассказывает историю полностью? М? Бля, вот это вот выглядит. Бля... А Казахстан это же степной город, типа. Ой, страна. Там типа степи, да, нету кор, ничего, это степи. Кто шарит? Советское наследие и хрущевки, у которых давно вышел срок эксплуатации. А самая главная достопримечательность города это памятник непьющим людям. <свят> а, ну еще тут добывают руду отсюда и название рутной. Удалось даже заснять целый карьер по добыче железа с дроном. Делать... О, бля, охуенно вот это выглядит. Тут было настолько нечего, что я целых пять дней кормил... Там горы есть вроде, но в целом Казахстан, это, как я понимаю, степное, да, штука? Просто вот там вот такой кадр, типа, выглядит максимально плоско поверхности, и здания так стоят, не знаю, как будто размеченные специально. Кошек. После отправился в город Астана, прокатился на поезде, и тут началось самое интересное. Это что, он Шевцова, типа, пароди... не пародируй, это как контент, как у Шевцова? Зачем погулял, куда поехал, что сделал? Бля, в Астане... Это Астана, да? Прикольные здания. Они какие-то необычные, не похожи на остальные города. Есть какие-то купола, есть какие-то небос, полунебоскребы, а есть низинки какие-то. Странно выглядят, если честно. Очень все разное. Есть высокие, есть маленькие, есть какие-то круглые, есть... Нету стилистики одной города. Поехали в Астану, чтобы посрать. Гоп. Бля, были бы, были бы деньги, я бы вообще во все места бы сгонял. В Астану, блядь, и... Куда бы не позвали, туда бы изгонял. Как бы за ваш счет могу прокатиться до, до вас спокойно. Ну, не, в смысле не за ваш счет, а если как бы котлету отвалить, с, с, с удовольствием погоняю по стране. Вот. Видите, какой там красивый? Это что такое? Это площадь такая? Я побывал как в летнее время, так и в преддверии Нового года, дабы показать смену сезонов. При всей этой красоте Зачем Россия вот край крайне схож, Это Так, что зачастую названия улиц сначала пишутся на русском, а уже потом на казахском. За 10к в Минск поедешь? Нет. Ну ты же, ты же за 200 поеду. То есть название магазинов, дорожных знаков, меню в ресторанах вообще всего, оно на русском терминалы, также с выбором языка. Более того, я встретил таксиста, который приехал с южной части Казахстана, и он рассказал, что без знания русского он банально не мог купить хлеба в столице собственного государства. Ибо на казахском тут говорят не особо часто, а русский закреплен в Конституции. Сама страна делится на два берега правый и левый. Грубо говоря, правый берег это старый город, где осталось много постсоветского наследия, а левый берег это новая часть города, где все пестрит контрастами. А с наступлением темноты так вообще. Город воспринимается совершенно иначе, подсветка чуть ли не каждого здания. Mm -hmm. Но обо всех этих красивых футажах под музычку вам, к travel блогерам я дурачок, поэтому перейдем к реальности. Востонель Астанальда... travel Тревел-блогер разве востонук? От часов катался восстанок. Кто смотрит в Востоне был? М? Не был. Ему вот Европу, вот эту вот Америку подавай. А в нормальные города а что не, не может поехать? А? попуск Недавнего времени Нур Султан, как сказал у будто натыкали в всем сити читом на бесконечное есть... золото, чего город ощущается искусственным, будто строили не для людей, а показухи, так как все вроде красиво, но не продумано до банального. После обычного дождика улицы превращаются в Венецию. К сливов попросту нет, и люди вынуждены обходить все вот это. Со спутников остановка в ковровых дорожках интересные узоры, птицы. Ебать. Занятно разглядывать, но снизу это Я говорю, что необычно выглядят вот эти какие-то узоры на степе. Прям пиздец. Какой-то прикол у Казахстана. Просто пустырь, в котором нет ничего, кроме сотен лавочек. Как бы город для съемок с квадрокопом. Это чтобы с, это, со спутника красиво выглядело чтобы когда мы инопланетяне приехали, на НЛО высадились и такие, блять, куда бы нам на этом шарике высадиться? О, здесь узоры красивые, погнали сюда! В Казахстан! Оптеры отличные. Где бы я не взлетел, кинематографичные кадры, необычные фасады зданий, но если посмотреть земли, то мы увидим, насколько дешевые материалы используются. Обшивка держится буквально на соплях. И так со многими зданиями. Я, если что, в самом центре хожу, то есть это ведь реально может упасть на голову. И уже были такие случаи. Я говорю, не с целью докопаться, но выйдя с обычного ТЦ, я не могу ходить по плитке, так как она склеена. На скотчем и написано Нельзя ходить. Нет, очевидно, есть шедевры архитектуры. Там дворец мира и согласия, экспоцентр, театр О. оперы и балета и так О. далее, но и у всего этого личия. О, это Атланты, вот это вот Атланты. Мы такую штуку тоже хотим построить. По крайней мере, я хочу. Я, я кстати, никому не говорю что я хочу эту тему возвести в Майнкрафте, но я буду вот эту штуку строить, ну не конкретно этого как в Казахстане, а типа вот это атлантическое строение. Но и у всего этого величия есть обратная сторона. То есть, зайдя в красивый яркий ТЦ с названием Сауран, я увижу базар, где продаются отрубленные головы. Или же этот жилой комп. Комплекс... Базар круто, на базаре пиздато, на базаре вкусно, на базаре зачастую лучше, чем в обычных магазинах. Со трех небоскребов выглядит пафосное величественно. Это кадры из фильма Матриц. Но как же я удивился, что зайдя внутрь, мы опять увидим грязные бутики. Не хочу оскорбить жителей Астаны, но в России это воспринимается как колхоз, прикрытый мешрой, ибо я не могу представить, да. чтобы на Красной площади продавали арбузы. В я не увидел глобальных отличий от РФ, так как все деньги вливаются в столицу, в то время как провинциальные городки остались где-то в СССР. Коррупции тут посвящен наш целый памятник. Сия колонна это проект надземного метро, вроде того, что есть в Нью-Йорке. Идея отличная, но денег сюда влили как на строительство дубайской бурж-халифы. А получился вот такой памятник коррупции. Еще страна более мусульманская, отсюда огромная. Да? Мечети. Казахстан это мусульманская страна? Серьезно? Я думал в Казахстане, ну типа... Ж как, как мы, только немножко по-другому выглядят? Ни для кого не секрет, что я не фанат любой религии, но услышав вот этот звук <музык> Я мусульман, кстати я мас... <музык> Если бы я был верующим, я бы, скорее всего, был мусульманином Потому что они не едят свинину, я полностью поддерживаю мусульман в этом, в этом плане Животное реально очень грязное и э, свинина очень-очень вредная Вот, съесть свинину это как пожрать чипсы все маршрутки плакали, красиво Мне захотелось сходить и узнать Да, и у них, кстати, мечети очень красивые А еще если, ну там есть немножко отличения всякие разные Но если почитать Библию и Коран тот же То, то ты увидишь очень большие отличия В Библии слишком много Привет. жести Зачем всему городу слушать их плейлист? Оказался, я тут впервые. Всегда было интересно, как у них тут внутри. Очень мягкие ковры. В остальном я ничего не понял, поэтому отбегаю подальше. В... Цены. Чего? Это, пожалуй, самая приятная часть Казахстана. С русской зарплатой ты тут боярин. Наглядный пример. Один килограмм клубники, это самое дорогое, что я видел. 1800 тенге, это рублей 240. В РФ это стоило бы мини дороже. Спасибо Проезд за на автобусе евро, спасибо 90 тенге, это 11 рублей. Да. Про бензин я вообще молчу, но для более адекватного сравнения возьму их местный магазин Magnum и наш русский лента. В Казахстане насовый сок J7 стоит 700 тенге, это рублей 90, в России 147. Хуя. Сок, сок чемпион. чемпион. Бутылочка боржоми 80 рублей, в России 115. Большой сникер с лесными арен... Бутылочка боржоми 80 рублей, в России 115. Ему вообще похуй. А, а вот, здесь за 115. По карте 109, ну по карте же 109 Блять, я не знаю, пацаны, вот эта, вот эта пластиковая бутылка Я никогда такую дорогую меня не видел У нас в Калининграде вот такая вот бутылочка Стоит на рублей 60, наверное 70 максимум, вот именно в пластике В стекле есть, да, она там может стоить Под 115, но пластиковая нет Большой сникер с лесными орехами 40 рублей, в России 68. Короче, какие бы ценники я вам не показал, они будут в полтора раза дешевле. Кроме алкоголя. Я не буду показывать бренды, но еще офигеете. В России баночка пива стоит 109 рублей. Не будет показывать бренды? Жатейский гусь, блядь. Вот нахуй написано на весь экран жатейский логотип. Охуенно не показал, братан. В Казахстане точно такая же 20. Охуенно не показал, блядь. Вообще не спалился. 9 рублей. А ты на 400% дешевле. Исняется тем, что в РФ Скотт... Это его любимое пиво? Алкоголь, из необычного на прилавках могут... Стоп, я вообще пропустил. Стоп, тем, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, я вообще пропустил. 29 а, 29 рублей. Типа алкоголь в 2 раза дешевле, да, еще? Ну, и что? Это на 400% дешевле. Исняется тем, что в РФ Скоттске акцизы на алкоголь из необычного на прилавках могут спокойно лежать отрубленные... Ну, наверное, поэтому и страна богаче. Ну, типа, вот акцизы, вот эти все налоги. Вот у нас собирают много налогов, зато, блядь, страна богаче. Там всякие дороги там лучше, может быть. Плитка не отваливается, не подбирают. Эти. Не, отваливается это 100%. Сейчас вы в миллион случаев вспомните. Но я в целом говорю в сравнении. Все, едем в Казахстан, да, пиво покупать и это, малину. Баранов. Не расстраивайся. С говядиной у них, кстати, отдельная история. Во-первых, она дешевая. Такой вот стейк будет стоить примерно, ну, 200 рублей. Я не знаю, бывает ли странно. У меня также. У меня в Калининграде просто этот э, завод мираторга есть, и э, в принципе тут мясо дешевле Тут, короче, рыба и мясо дешевле в Калининграде Где говядина дешевле я, я, это... я не знаю, стейки тоже разные, блять, вам только мяс... Как... У меня, короче, есть друг, его зовут Мордас, и он мясник Он прям реально разделывает туши животных, там вот это все Он, короче, занимается вот этим вот... Вот, э вот этим всем приколом И он мне рассказал, только мясник может определить на самом деле, что за мясо То есть тебе могут продать там условно э лопатку под... Э под, под соусом бедрашек каких-нибудь Или ногу под соусом Там, не знаю, живота Я не знаю, как это правильно назвать Короче, тебя могут спокойно ебать Ты даже не узнаешь по текстуре мяса Что на самом деле, как оно Вот, а только мясник может и вот, и вот он показал, такая будет стоить рублей 200 Ну, блядь, я могу тебе тоже в Калининграде спокойно рублей 200 найти говядину Прям вообще спокойно, такой же кусочек Но что это будет за кусочек? какого Какой части животного? Я время от времени любитель хот-догов И в России мне всегда приходилось доплачивать за говяжью сосиску 40 рублей Тут же наоборот я когда попросил ходок с говядиной, на меня подстрелили как на идиота, ибо в Казахстане придется скорее доплачивать за курицу или свиньбу, то, скорее всего, ее даже не будет в меню. В остальном, Почему? средний уровень жизни не особо отличается, ибо ВВП на душу населения на 62-м месте, в то время как Россия на 55-м. Небольшая разница. Недалеко ушли, недалеко. Но я так понимаю, разница большая, раз такие ценные, раз э, архи... ну, благоустройство. А у Казахстана есть ядерные ракеты? извините, просто интересно стало. Если говорить про людей, мне страна показалась более дисциплиной. Да, как бы я тут всю не критиковал, но люди более общительные и открыты. То есть был случай, который меня по сей день удивляет. Я, я иду я по мне сигналят. но я ускоряюсь, мне опять сигналят, я еще ускорил шаг. Мне третий раз сигналят, я уж поворачиваюсь искать, да ты заебал, козел, блядь, а там чел машет рукой и кричит: Как дела? Хорошего вам дня. Причем на такое натыкался не единожды. Нет, конечно, есть. Моментики, это понты и Гучи Мэн, это не только мое мнение, об этом говорят и сами казались. Я мог сидеть в засранной шашлычке, кушать Эджпочмак, почмак, рядом будет сидеть Гуччи -мен. Ну или вот сделал фотку в Киеве и много до головы поранжа от Гуч, брундовая сумочка. Это сложно объяснить, но в поведении этих людей столь много высокомерия. всем мы понимаем, чел, ты в паленке сидишь со мной в шашлычке у джом Да не, еще а не так с, с Макдональдсом. Просто богатые люди, они не ходят в Макдональдс. Они, скорее всего, заказывают Макдональдс. Но, в принципе, Макдональдс, мне кажется, и люди, у которых до хуя денег ходят, это же не то чтобы. Это, это понятно бич-забегаловка, но. Типа, да. что за статус? Нельзя. Ш, шута, перед кем ты понтуешься? Один раз меня вообще не пустили на территорию своего же дома. Я жил в довольно дорогом ЖК. Шел со спортзала, был одет, ну, по мы так бичовенько. Вижу, сдалека, как на крузаке подъехал мужик, припарковался. Открывает калитку, я кричу ему, придержите, пожалуйста. Даже если бы он не придерживал, я бы все равно успел. А он специально прям передо мной закрывает дверь. Смотрит на меня, как на бича через решетку. Я его спрашиваю, ну, откроешь? И он, отмахивая рукой, говорит, гуляй. Я так охуел, типа ты приехал на бушном курзаке. Иди, гуляй. И... Ну, лицо его быстро поменялось, когда я открыл дверь своим ключом, он поспешно ретировал. Ну, очевидно, куда вот без таких кадров. Короче, понты это не зависит от страны или национальности. Просто в Казахстане я на это натыкался почему-то очень часто. И, кстати, вот на этом кадре меня повязала Минобороны Казахстана. Я попал в местные новости. Вы спросите, это что, блять, нужно делать, чтобы тебя повязала не полиция, а аж военные? Я летал, запустил. снимал все вокруг, ничего не предвещало беды. И в какой-то момент я завис в 15 метрах над зданием Минобороны. Сам того не знаю. А, Думаю, вы представляете лица тех, кто... Слушайте, а есть приложение для квадрокоптеров, типа карта, где можно, где нельзя летать? Мне кажется... Каждая страна, от каждая страна, в том числе и Россия, и там, вообще все страны в мире должны сделать свое личное приложение, которое будет сама власть обновлять, где будут показывать неснимаемые объекты и бесполетные зоны. Потому что, учитывая, как развиваются квадрокоптеры, такие штуки обязательно должны быть. Нет, процентов это где-то написано, но мне кажется, чтобы это было удобно, что ты на телефоне открыл карту и такой, типа, посмотрел, где можно, где нельзя, вот именно на карте, а не как-то написано был Тогда на плацу, чтобы вы понимали, да в самом туристическом центре вот это здание. Короче, у моего дрона пропадает связь со спутниками. Он начинает лететь без моего ведома. Понимаешь, его кто-то пытается перехватить. Но я человек простой, вижу подвох, давай съебывать. Ой, а как улетел от их перехватчиков, сажу дрон себе в руку, и вижу, как на меня бегут военные. И, понимаете, с дроном в руке убегать не особо удобно. Вот я уж на допросе, потом передали полиции. Короче, надо мной там поржали, отпустили, со штрафом и запретом на полеты. Полиция тут слово оказалось очень добродушной. И, кстати, немного про них. По всему, Казахстан уходит в. Вот такие патрули, это срочники, проходящие военную службу, они следят О, за порядком, кулан. мелочь, но вызывают ощущение безопасности, что когда мне будут трамбовать нос в голову, эти ребята, возможно, мне подсобят, но прежде... То есть, по сути, их работа просто гулять и искать какой-то движ, да? Нормально. Я бы хотел до такой работы работать. Ходишь со своим бородком чисто по улице, в охуенно красивой форме, блядь, смотришь, кто-то пиздится. А у тебя есть дубинка, блядь, какая-нибудь еще там электрошокер, приходишь и такой, ну шо, блядь, попиздились! На, на, дз, блядь, охуенная работа. Зачем мы пойдем дальше? Спонсор этого видео. Аналогично. Короче, когда я сюда приехал, выйдя на парковку, даже в задрипанном поселке из 10 машин 8 было с русскими номерами. Я в России столько русских не видел, как в Казахстане. Ибо гуляя по городу, я мог увидеть огромен. Ой, в Калининграде очень много европейских номеров именно со флагом Евросоюза, а еще литвовских или латвийских, или как правильно называется. Короче, вот Латвия, Литва какой-то вот этой страны. Очень много. Пиздец, как много. Ну, типа, половина номеров это русские, а половина это либо с европейским флагом, либо с литовским флагом. В банке я сразу понимаю, это мои сограждане. Прежде люди делились на два типа. Первый, это дети, которых сюда закинули родители подальше от войны, переживая за их безопасность, и как бы я их понимаю, зачем нарушать целостность своей семьи ради политических соображений, которые они не разделяют. И второй, самый частый тип, это программисты, встречал даже преподавателя МИФИ, это там топ, по-моему, три института РФ, владельца сети фитнес-клубов в России и прочих предпринимателей. Мне страшно представить, если в Казахстане столько интересного интересных людей, то какой отток умов был в другие страны, по типу Грузии, Турции и прочих? Естественно, в связи с таким наплывом россиян, цены на аренду выросли в 3-5 раз. То есть раньше двухкомнатную квартиру можно было снять за 10-12 тысяч рублей в месяц, а после наплыва она стоила все 30. Вообще, многие... В Калининграде можно однушку взять за 13 тысяч. Даже в центре, по-моему Ну, не, не прямо в центре, а типа Калининград полмиллиона город И здесь, типа, относительно в центре Ну, то есть пешком ты спокойно до всего вообще сможешь дойти а, За 13 тысяч можно найти Это, конечно, будет однушка такая Не совсем прикольная, но жить спокойно можно Типа, все удобства есть и считают, казахи не любят русских, тут русофобия, я ее искал как только мог, у меня не получилось. Да, в интернете встречаются мутные ролики. По... А с чего у них должна быть русофобия? Русских не любить? Я вообще не знаю. Я не знаю, Казахстан это... Это, это самые, по-моему, близкие братишки к нам. Как мы к ним относимся хорошо все. Я уверен, у вас есть тот самый друг казах, который ебет кого-нибудь в CSGO жестко, который жестко в какую-нибудь игру играет. Типа казахи-сверхлюди, вот эти вот все шуточки. По-моему, все русские одобряют казахов. Абсолютно я думаю каждый И у вас сто процентов есть друг казах типа если у вас нет друга казаха значит рано или поздно у вас появится друг казах просто просто ничтожество осуждаю. Ненавижу осуждаю. Русских. Ненавижу. Осуждаю. Осуждаю. Осуждаю. осуждаю осуждаю Там осуждаю осуждаю осуждаю осуждаю наверное это надо быть умалишенным воловля в подворотнях очевидно не поможет и как не в калининграде случаем не буквы лт или лв на номерах Первая Литва, а вторая Латвия. Во-первых, я не замечал, но ЛВ, <laughs> ЛВ, Латвия, бля, прикольный. Типа, есть еще этот, Лувитон же. Объяснили, подобное может произойти в южной части Казахстана, где есть националисты. Основной их предмет в дискуссии то, что русский язык чуть ли не главнее казахского. То есть документация в той же полиции будет на русском. Короче, добилов хватает как у нас, так и тут, поэтому ни одно мое путешествие не обходится без этой штуки. Стоит рублей 200-300, но як пахнет. Интернет. У меня тоже такая штука есть, если что Я хожу с ней на улицу, подойдет ко мне какой-нибудь недоброжелатель Буду рассказывать ему интересные истории, как ко мне просто кто-то подошел, напал, а в лицо получил пиратовый баллончик и я, как и многие, не ценил российский интернет, пока не побывал в Казахстане У них до сих пор продаются тарифы 2-4 мегабита в секунду Жесть У ВРФ, наверное, уже в 2010 году не было А это столица в 2023 И казалось бы, раз я взял интернет за 100 мегабит в секунду, это... Так, блядь, по-моему, я, я сейчас могу ошибаться, но по-моему, в России, в принципе, самый лучший интернет То есть, кто кто вот не делал видосы, как кто-то куда-то уезжал нигде, интернета нет лучше Я имею в виду не, не лучше в плане э, стабильности и качества, а лучше в плане э, цены... И скорости которые ты за это получаешь один из лучших а где тогда самый лучший вот расскажите в какой стране лучше интернет давайте просто вот загуглим сейчас вот если если в целом 625 рублей смотрите как у всех остальных то есть какой-нибудь япония какая-нибудь там не знаю сша может быть и э, чего-нибудь там получше интернет но именно самый лучший по цена с качество все-таки будет вот, где-то наверное в россии в украине в, в украине по моему тоже коммуникация или нет или да ой блядь, не то запустил в Сингапуре, ну, блядь, он там дорогой В Сингапуре в каком-нибудь, в Китае, да, интернет может быть и очень быстрый Но мне кажется, он и в тот же момент дорогой А я говорю про цены слышь, качество, Но у них и зарплаты другие Так все равно же для них вот эта вот часть денег, которую они тратят у себя Условно могли бы тратить в другой стране, короче, все равно деньги То есть у них в целом уровень жизни дороже в стране, так еще интернет дороже это ж так работает. Это же не только интернет дороже. Тут не может быть такое, что, типа, вот, допустим, в Сингапуре чел зарабатывает больше, чем в России, да, э -э и у него дороже только интернет. И, соответственно, он ну, зарабатывает больше. Нет, у него все дороже. И уровень жизни плюс-минус какой-то одинаковый, мне кажется. Максимум, который был, он должен быть стабильным, но нет, потеря пакетов 70 процентов. Я даже в дискорд зайти не мог, меня кикало с любой компьютерной парашей. И когда я уже вызвался себе мастера, знаете, что он мне сказал? Меняйте провайдера, у нас и нет. Я вот буквально так, ну зато честно. Но проблема оказалась куда изящнее Я жил в самом центре останы, из окна, буквально видно президентский дворец, тут минут 10 идти. То есть, смотрите, мем, есть отверстие под интернет-кабель, как в современных домах, но это муля. Куда хоть палец? Пихай, но ничего не будет. Инет мне подключили по телевизионному кабелю. Телевизионному. У них есть э, в этой квартире, получается, лан-кабель. А, ну, я промолчу, что нет оптоволокна. Сейчас в России, по-моему, в каждой хрущевке пятиэтажке уже оптоволокно проведено, по крайней мере, в крупных городах. Но там, как я понимаю, в центре, блядь, не проведено оптоволокно, но даже лан-кабели это фейковый, есть! Пакетов 70%. Вы скажете, смени провайдеров в чем проблема? да нет. В Казахстане на интернет монополия. Тут есть котах телеком, и у этих монополистов не было оборудования целых два месяца. То есть у монополиста не было оборудования, чтобы подключать новых клиентов. И государство в курсе проблем плохого интернета, поэтому штрафовала провайдеров за некачественное оказание услуг связи. Про туда сделали провайдеры. Нет, они не улучшили качество, они подняли цены на тариф. Гениально, правда? Поэтому все сейчас ждут спутниковый интернет от Илона Маска. <свист> Афиша или реклама... Так он не станет лучше, спутниковый интернет же. Я не знаю, правда, насколько сильно хорошо работает спутниковый интернет, но, по-моему, это беспроводная передача данных, все равно будет хуевее, чем любая проводная. Не? Или да? Данный пункт покажется вам немного странный, но с рекламой у них отдельная история. Она везде. Букмекерки пихаются на улицах, торговых центрах, фасадах, зданий, оно даже в телевизоре. Ты. Я кубки Ощути дух победы. Да боже, банально пойдем. Бля, чел, ты рекламишь казино. чё ты возмущаешься? Покушать бургеров, первое, что увидите, это не бургер, это реклама 1xBeta. То есть, кто не в курсе, в РФ запрещено законом и подобно увидеть, ну, немыслимо. Вот вы все блогеров в у меня донаты существует. Куда безумнее то, что я купился сим-карту от Билайн, ни разу ее нигде не светил, и мне начали приходить сообщения следующего характера: Это вышка, жена впадает в депрессию после смерти мужа. Но тут появляется подруга. Что же будет? Что это, бля Билайн? Я все понимаю, вы как бы есть в России. Но там ты оператор наоборот защищает от спама А тут сам Билайн шлет тебе всякий шлак Это блять что? Еще забавный момент это Сбербанк В Казахстане чисто технически его не существует Они продали свой бизнес после начала СВО, и свой. появился новый банк Береке Но прикол в том, что везде остались вывески И вам кажется, что вот это отделение Сбербанка Я даже получил их карту и тут написано Сбер Но нет, это другой банк Уж очень долго они меняют свой логотип И это выглядит как какая-то буферка для обхода санкций В принципе этот банк тут все так и используют В остальном, если не окунаться в историю Казахстана и его красоты То рассказывать особо и нечего, ибо... 12 минут рассказывает и такой типа блять ну ты, скажешь 12 минут же как-то на я видел мега критичных отличий от россии мы слишком похожи но мы одной да. страной были когда-то итог казахстан неплохо если не выходить за пределы останы еще пары таких крупных городов для тех, кто смотрит на Ютубе, если вопрос: у вас что я себе как губы мажу? У меня я таблетки сатрят пью, у меня губы лопаются, у меня кровь из губ течет, когда я улыбаюсь. Потому что у меня большие проблемы с кожей. А сейчас я на таблетках сижу от, от, от этой болезни. У меня кожи пизда приходит. Вот поэтому приходится. Итог, губки. Основные достопримечательности можно обойти за плюс-минус один день. Да, безусловно, есть красивые районы, в которых я бы даже сам жил с удовольствием. Там красивые места природы, даже пустыня, куда без этого. Я уже предвкушаю толпу злобно встречающих комментаторов, но все сказанное субъективно мнение автора. Это мои впечатления, а не конструктив. Я не показал и половины Казахстана. Хотите конструктив? Вон, часовые видосы Варламова. Не Но надо. Страна... Не надо Варламова, не надо. Он может только говнить, чтобы потом э, денег получать от власти. Очень контрастная, Остана некоторые крупные города в них реально здорово и красиво, но выглядывается... Кель дурак, он походу не знает кто такой Варламов, впервые наверное слышит как Варламов работает, на чем он деньги зарабатывает, он сначала засрет что-то, а потом возьмет у этих конкурентов деньги, ну короче берет у конкурентов условно деньги, либо берет деньги за то, чтобы не говорить плохое про что-то, то есть если вы видите когда он что-то критикует, то он критикует потому что ему не заплатили, а когда ему заплатили, то он не критикует, условно.